Здравствуйте! С вами Дмитрий Никотин. У нас очередной выпуск с разбором самых главных событий в мире. О чем же мы будем говорить с вами сегодня? Во-первых, информация по поводу предоставления Украине ракет с дальностью до 150 километров официально подтверждена. Эти ракеты будут. В выпуске с вами сегодня мы разберем, в чем их особенность. Посмотрим еще раз на радиус действия и все детали. Когда они могут быть поставлены, насколько эти ракеты уже протестированы, что они из себя представляют второе это ситуация по фронту заявление зеленского и контр -заявление, можно сказать так пригожина по поводу ситуации вокруг бахмута очередной странный обмен и комментарии медведева по поводу обмена обмен во первых вызывает всегда вопросы исходя из списков на обмен которые были предоставлены российская сторона в итоге возвращает 63 человека а вот украинская сторона опять же согласно официальным заявлениям которые были прописаны в канале Ермака, руководителя офиса Зеленского, 116. Но больше вопросов вызвала формулировка, которая использовалась в комментарии Министерства обороны России. Что в категории обмена были чувствительные категории, обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенно-Арабских Эмиратов. Что за чувствительные категории? Вот какой вопрос. Ну и первый, скажем так, случай изъятия активов у российского олигарха и передачи этих активов в пользу Украины с состоялся. Прецедент создан. Ну и, наконец, вы знаете, я сегодня хотел бы поговорить про Германию, геополитика вокруг Европы и Роль Германии, есть материал актуальный, что называется Блумберга от 4 февраля, как сейчас буквально рушится на глазах всего мира знаменитая европейская и немецкая промышленность. Ну и вы знаете, здесь комментарий от 2015 года будет у нас в качестве видеоставки, он вас очень сильно удивит. В общем, это лишь только часть, с вами Дмитрий Никотин и мы начинаем. Ну что ж, давайте по порядку. Во-первых, сначала пройдемся, что там известно по поводу ракет. Нужно учитывать, что эти ракеты с дальностью до 150 километров можно оценить так. Это, по сути, такое вот экспериментальное будет производство, потому что активно они еще нигде не применялись. Что они из себя представляют? Берется управляемая авиабомба, к ней... Просто приделывают ракетный двигатель, и при этом все это можно использовать в качестве ракеты для «Хаймарс». Что известно? Во-первых, это радиус. Тесты показывали дистанцию до 130 километров. И если мы с вами посмотрим на карту, посмотрите. Вот как раз-таки линии здесь, от линии соприкосновения, красный цвет, до потенциального расстояния. Вы можете увидеть, что даже Таганрог, к примеру, Ростовская область, входит... В радиус весь сухопутный коридор, ну и, соответственно, естественно, там север Крыма, естественно, сюда входит Мариуполь, Мелитополь без каких-либо проблем, то есть расстояние, конечно же, огромное. Но есть вопрос сроков поставок. Смотрите, американцы уже подтвердили, да, поставлять они их будут, но что удалось найти? Еще раз. Это все будет производиться на заводе, который располагается в Пенсильвании, в США. При этом сама процедура непростая, то есть будут совмещать, и непонятно, какие объемы будут, а во-вторых, непонятно, в какие сроки они все это смогут сделать. То есть я высказывал уже свой тезис, что окно возможностей для российских маневренных действий, оно сужается, потому что танки предоставят, опять же, просто идет время, западные танки, и, собственно говоря, ракеты 150 километров предоставляют теперь только вопрос времени. Мы недавно с вами разбирали, издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщало, что на это может уйти до 9 месяцев, срок немалый. При этом нужно учитывать, что такая вот ракета, она способна поражать цели еще и под различными углами, она может, вот сначала идет запуск, потом отсоединяется непосредственно двигатель, и дальше уже сама по себе бомба, она может еще дальше планировать, да, по расстоянию. Нужно учитывать, что это все под GPS наводится, поэтому это высокоточное оружие позволяет огибать углы и пробивать железобетон более метра. При этом сама по себе эта бомба, именно как не ракетный снаряд, а как бомба, она применялась, например, Израилем, и если учитывать сообщения СМИ, которые были... Сирийские установки С-400 плохо справлялись, но неплохо с этим справлялись панцири. Это вот что известно относительно очередного пакета помощи. В целом пакет снова на 2 миллиарда предоставлен американский. В него вошли снова там снаряды, ракеты для Хаймарс. Ну и, конечно же, самое неожиданное событие — это подтверждение предоставления вот, снарядов с дальностью 150 километров. При этом была и реакция Дмитрия Медведева. Вы знаете... Я специально вот эту вот фотографию хочу вставить, потому что это очередной факт обстрела Донецка. Меня немножечко смутили комментарии, которые я услышал от Медведева. Он сказал, что ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России будет быстрым, жестким и убедительным. Но здесь возникает вопрос. У нас что есть градация регионов какая-то? То есть вот Крым и Донецк, как они отличаются? Вы знаете, вот смущает такие вот риторические обороты, которые используют российские официальные лица. Ну и непосредственно Медведев прокомментировал, возможно, это такая вот попытка склонить Россию к переговорам. Здесь он заявил следующее. «Те, кто рассуждают, что отправка оружия Украине поспособствует началу переговоров, вы не правы. Результат будет прямо противоположный. Россия не ставит перед собой никаких ограничений в виде ответа. И в зависимости от характера угроз готова применять все виды вооружения ну вот понимаете здесь опять же за риторикой к сожалению мы с вами не видим конкретных действий потому что донецк уже долгое время подвергается обстрелам и это просто игнорируется еще раз это мирные районы города речь не идет про какие-то военные объекты при этом британцы продолжают подготовку экипажей для Челленджер-2, для своего основного тяжелого боевого танка, которые непосредственно отправятся к маю-к лету. Но вот очередные фотографии обучения украинских экипажей были опубликованы. Далее. Это новость с очередным странным обменом. Почему я использую термин «странный»? Во-первых, это очередные дискуссии о соотношении чисел. То есть украинская сторона получает 116, согласно заявлениям Ермака. Российское официальное заявление, опубликованное в канале Министерства обороны, что Россия возвращает 63 человека. Хорошо, мы можем учитывать различный статус военнослужащих, но здесь опять же вопросы, почему бы не объяснить это гражданам Российской Федерации. Другое, формулировка, которая была использована и которая вызывает вопросы, и на текущий момент ответа на нее никто не получил. «В тексте было сказано, что в состав группы освобожденных Российской Федерации включены лица чувствительной категории, обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных арабских Эмиратов». Вот знаете, вот когда пишут такие тексты, когда их публикуют, ни у кого не возникает вопрос, если вы вводите какой-то термин как «чувствительная категория», почему вы его не разъясняете?» Если вы не даете четкую дефиницию, то возникает вопрос, а чувствительная категория это что? Это сотрудники спецслужб или это, извините, условно, может быть, кто-нибудь там на отдыхе в Дубае был задержан? Вот в чем проблема. Еще раз, формулировка должна быть всегда четкая, она должна быть понятной, если вы не разъясняете, вы создаете почву для различных конспирологических теории. При этом, если мы будем брать заявление Ермака, у него там было указано конкретно кто и какие числа, то есть там, например, подразделения Нацгвардии, тероборона там, ВСУ, все это было указано. В чем сложно сделать эти публикации, я ответить и как-то рационализировать до сих пор не могу. Возможно, это подготовка к тому, что мы узнаем какие-то детали этого обмена в будущем, опять же. А потом просто скажут, что ну помните, мы же писали, что есть чувствительные категории. Не знаю, я считаю, что здесь в информационном плане нужно действовать по-другому. Нужно предоставлять всю информацию, чтобы не возникало потом вот таких вот ситуаций. Тем более российская страна могла бы заявить полностью, да, то есть российская страна не заявила, что сколько получила украинская. Возникает, опять же, вопрос, когда украинская делает свое заявление, что 116, а Россия 163. Странно, согласитесь, то есть можно все это было делать по-другому. Далее, первый случай передачи активов, причем это заявление от э, генпрокурора США, мы с вами знаем, что есть замороженные российские активы, вот их пока никто никуда не передает. Но все-таки случилась передача активов российского олигарха Малафеева. Итак, генеральный прокурор США Мерик Гарланд заявил, что состоялась первая передача конфискованных активов из-под санкций Против российского олигарха Малафеева. Он это сделал во время своего выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным. «Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине. Эти конфискованные активы последовали за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года». О том, что вот если человек уклоняется от санкций, то Соединенные Штаты могут эти деньги с его счета просто забрать и передать украинской стороне. Вы знаете, здесь э, про международное право, я думаю, уже никто в принципе и не думает. То есть вот захотели, обвинили, сняли, поддерживает Россию. Формулировка там действительно была такая. Еще раз, э, все это в адрес Малафеева. Формулировка использовалась следующая. Сегодня мы наблюдаем, что он действовал или имел намерение, вот это мне больше всего понравилось, то есть имел намерение, то есть они превентивно что ли средства изымают действовать от имени, прямо или косвенно российского правительства. Вот такое вот сообщение. Говорит ли это о том, что скоро начнут передавать замороженные российские резервы? Ну, пока еще нет. Но для всех остальных российских олигархов, я думаю, это звоночек. Соединенные Штаты здесь решают несколько задач. Да и не только, наверное, для олигархов. По сути, они сейчас могут, ну, любого гражданина России, у которого там многомиллионные какие-то счета. Речь, конечно же, не идет про простых граждан. Здесь речь идет про тех, у кого там десятки. Миллионов долларов на балансе могут вот так вот обвинять в том, что они косвенно или прямо имели намерение действовать от лица российского правительства. Ну вот такое вот у нас, скажем так, верховенство закона в США и международного права. Далее, прежде чем мы перейдем к разбору ситуации, связанной с геополитикой относительно Германии, есть у нас еще одна тема, точнее это продолжение темы с тем самым шариком китайским «Она никуда не пропала». Дело в том, что если вы, кстати, впервые смотрите этот выпуск, возможно, вы пропустили вчерашний, а вот чтобы не пропускать, я хочу напомнить, что на YouTube мои ролики выкладываются партизанским образом, потому что YouTube заблокировал все мои ресурсы, и добровольцы, соответственно, их публикуют. Я с некоторыми контактирую, проверяю, чтобы все ссылки были корректны, но все-таки, на всякий случай, подпишитесь на официальные мои ресурсы. Найдите мой телеграм-канал, если вы это еще не сделали. Можете попробовать отсканировать QR-код, там у нас полмиллиона подписчиков, либо просто я рекомендую в Яндексе, в Гугле вбить в поисковую строку «Дмитрий Никотин, Телеграм», «Дмитрий Никотин, там ВК», Дзен или Рутуб, там вы можете найти официальные мои каналы, подписаться, чтобы каждый день быть в курсе всех событий. Но Telegram это, конечно же, основная платформа, где помимо анонсов выпуска вы можете получать еще огромное количество дополнительной информации. Это, на мой взгляд, сейчас... Ну, вы знаете, Telegram он заменяет наверное, когда-то, когда еще до появления эпохи там интернета и телевидения и до появления даже радио, когда вот человек брал и читал газету только это еще и не контролируется никем, конечно же, Телеграм это сейчас основной источник информации, мне кажется, для большинства людей. Ну что ж, возвращаемся к теме шарика, я напомню, что американский уже официальный... Ни один представитель подтвердил, что это разведывательный все-таки китайский шар. Китайцы заявили, что он к разведке никакого отношения не имеет. Шарик этот никто не сбивает, и он продолжает лететь над территорией США. Самое смешное, что появился уже второй шар, который зафиксировали где-то над Латинской Америкой. Уже даже появились вот такие вот шутки от американцев. На самом деле, на мой взгляд, крайне показательная шутка. Еще раз, это фейковая информация, она с такому большой долей сарказма здесь монтана подняла украинский флаг для того чтобы соединенные штаты защитили воздушное пространство ну понимаете да ссылочку то есть конечно же здесь трамп бьет байдена потому что байден ничего не может с этим сделать байден просто уходит от вопроса на пресс-конференции вот посмотрите Когда Байдена спрашивают и кричат ему в догонку, ну а что с, с китайским шариком, Байден уходит. Вы знаете, Китай, конечно же, получил свою такую вот виндету за визит Пелоси на Тайвань, возможно, и не в полной мере, но здесь мы увидели, что американцы, оказывается, не готовы не то, что сбить этот шарик, они еще и его и проморгали все равно. Да, можно пытаться здесь раздувать тему, что он неразведывательный. Но общественное мнение здесь уже не изменить. В любом случае, это выглядело слабо с точки зрения американцев. Итак, и наконец у нас тема Германии. Вы знаете, прежде чем мы перейдем к разбору по Германии сейчас, в 2023, я хочу, чтобы вы просмотрели этот фрагмент от 2015 года. Здесь выступает все тот же Фридман. Фридман возглавляет американскую частную разведывательно-аналитическую компанию «Стретфор». В Америке это распространенная практика. У них фактически есть такие вот think tanks, которые выполняют задания американского правительства. Получают на это огромные гранты. И вот послушайте, что говорит человек, компанию которого называют «теневой ЦРУ». Для Соединенных Штатов первоочередная цель не допустить, чтобы русский капитал и русские технологии, говорит, чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, которую Соединенные Штаты пытаются не допустить вот уже целое столетие. Итак, как же можно достичь, чтобы русско-немецкая комбинация не состоялась сегодня? У США есть на этот случай козырь. Что ж за козырь? Это та самая линия между Балтикой и Черным морем. Линия государств. По сути, Фридман предсказывал еще в 2015 году, что американцы будут делать. Задача Соединенных Штатов не допустить было сближение еще раз российских природных ресурсов и немецких технологий. Если мы с вами будем брать технологический уровень конкуренции, нам-то может казаться, что главной конкуренцией Соединенных Штатов по технологиям это Китай, но на самом деле главной конкуренция США по технологиям это Европа. При этом Европе, конечно же, нужен также крупный рынок сбыта, а еще нужны Европы. Естественно, дешевые энергоресурсы, и все это предоставляла Россия. И вот сейчас в Блумберге выходит материал, еще раз, в американском Блумберге, это не российское издание, здесь фантазируют о том, что немецкая промышленность на грани краха. Что же здесь в этом материале? Цитирую. «Крупнейшие промышленные производства Германии готовы сократить тысячи рабочих мест и вывести свои инвестиции из Германии, предположительно, в Соединенные Штаты, так как Берлин не может обеспечить их энергией по ценам близким тем, которые они когда-то получали, потому что экспортировали российский газ». Дальше цитируется глава химической компании немецкой Матиас Захерт. Он говорит, что мы больше не конкурентно способны. Наши инвестиции для дальнейшего роста будут направлены в более... Конкурентоспособные страны, такие как США. Как показывает статистика, даже после снижения цены на энергоносители, в Германии они все равно выше, чем в конкурирующих производственных зонах Соединенных Штатов или Азии. Ну и в целом материал можно посмотреть, то есть там идет подробный разбор, перечисляются компании. Конечно же, все это не произойдет вот так вот в один момент. Не обрушится, да, там немецкая экономика. И, конечно же, у всех возникает вопрос, ну а почему Германия наступает на одни и те же грабли фридман отвечает на это своей позиции что это результат внешней политики сша что они способствуют тому чтобы германия все-таки так и не сблизилась с Россией. можно вспомнить а что же происходило в период первой мировой войны ну тогда этого добилась великобритания не допустив сближения россии германии Безусловно, есть всегда фактор, если мы будем брать до революционную историю конкретного императора. Есть фактор личности в истории. Можно, например, вспомнить Бисмарка который добивался союза Германии и России, у него были там и союзы перестраховки, в общем, очень сложная дипломатия, возможно, мы как-то к ней вернемся. Но если, конечно же, сводить здесь все к очевидному, континентальные державы, если брать классиков геополитики, могут победить атлантические только в одном случае, если они будут вместе. Соответственно, задача держав, которые представляют атлантизм, а это Великобритания и США, не допускать этого. Ну и что мы увидели? Посмотрите, еще... Еще раз, яркое проявление – ситуация с северными потоками. Это раз. Второе – это, конечно же, санкции, которым Германия вначале сопротивлялась. Это два. Ну и третье – это поставка немецких танков. Все это для того, чтобы порвать любые возможные взаимоотношения между Россией и Германией даже в будущем, чтобы еще на идеологическом уровне это все проработать. Ну что ж, наш выпуск подошел к своему завершению. Я надеюсь, что он вам понравился. Напоминаю, ищите, пожалуйста, мои официальные ресурсы, ищите мой телеграм-канал, подписывайтесь, чтобы точно всегда быть на связи. С вами Дмитрий Никотин. Берегите себя и до новых выпусков.